Переходы. А вы знаете что-то такое? Нет, конечно. Куда я ТикТок узнал пять дней назад? Переход в другое <свес> Другая одежда, да? да? да, да Дум -дум -дум -дум -дум -дум. Но мы попробуем <свес> это сделать, да? Да. Потому что ну, переход это серьезная вещь. Серьезная вещь. Как уже все-таки тело переходов и в целом тренд в пятицелках? Полная фигня. А почему? Да и пять,